Добрый день, коллеги! С вами снова я, Елена Амахина, руководитель налогового и юридического консалтинга в компании Мое дело». Мы продолжаем знакомить вас с юридическими тонкостями деятельности бизнеса в формате видеоинтервью. Если вам нравится смотреть наше видео, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на наш канал, не пропускайте наши новые выпуски. Темой сегодняшнего обсуждения станут причиной достоверности сведений в ЕГРУ. Поможет разобраться во всех нюансах этой темы специалист налогово-юридического консалтинга Гладкова Ольга. В рамках сегодняшнего ролика мы обязательно обсудим, когда и кто может установить недостоверность адреса, почему это может случиться, каким последствиям это может привести. Оля, передаю слово тебе. Здравствуйте, дорогие предприниматели. Тема недостоверности сведений действительно является особо актуальной для бизнеса. Поскольку налоговые не дремлет и контроль со стороны инспекции данных сведений все больше усиливается, что подтверждает практика требований на этот счет, внесение записи в реестр недостоверности и иных проблем, связанных с этим фактом. Поскольку самостоятельно сложно разобраться в этой проблеме, я попробую озвучить все ключевые моменты этого вопроса, чтобы в случае необходимости вы знали, с чем имеете дело и как это можно решить. Хорошо, Уль, давай перейдем тогда к вопросам. Один из самых частых вопросов наших клиентов. Почему нужно периодически проверять информацию о компании WeGroom? По одной простой причине, что внесение таких отметок может ограничивать как заключение сделок, так и другие действия компании, которые при наличии таких отметок запрещены по закону. Но, к примеру, не получится добровольно ликвидироваться или внести какие-либо иные изменения относительно деятельности компании. А вот какие негативные последствия влечет за собой отметка недостоверности сведений? Прежде всего, это наносит удар деловой репутации. Представьте себе, что компания готовит крупную сделку и, комплектуя пакет документов для потенциального клиента, обнаруживает такую отметку. Ну, как минимум, сделка окажется под угрозой. Никому не хочется, чтобы его обвинили в отсутствии должной осмотрительности. Вся сделка на грани срыва. А это потеря репутации, и дохода, соответственно возникнут определенные финансовые последствия. Оля, получается, отметка недостоверности сведениям в игре убьет не только по самой компании, но и по ее партнерам. Да, Лена, именно так. Отметка о недостоверности это сообщение инспекторам, инспекторов всем. К организации есть вопросы. Она темная лошадка и попала под угрозу ликвидации. Никто не захочет лишних проблем. Прибавьте к этому возрастающий риск лишиться помимо новых контрагентов, уже действующих. Дорогие бизнесмены, как всегда мы возвращаемся к теме добросовестности партнера. Это всегда большой риск. Запись о недостоверности видна всем, кто запросит выписку по именам компании. Эта информация определенно не добавит очков к имиджу налогоплательщика и совершенно точно негативно скажется на его деловой репутации. Контрагенты могут отказаться от сотрудничества, чтобы избежать обвинений в халатном подходе в выборе партнера. То есть не проявили должной осмотрительности. Такая ситуация особенно вероятна по факту проверки расходов ваших партнеров налоговой или по факту проверки ваших расходов инспекции относительно сделок с контрагентами, по которым имеется такая запись о недостоверности. Также хотелось бы отдельно отметить ситуацию с банком. При наличии такой записи банк вправе получить основание для закрытия вашего расчетного счета. Мотивировано это будет тем, что по условиям договора Банковского счета организация обязана сообщать обо всех изменениях, и значит она нарушает договор и проявляет недозаборсовестность. Также могут возникнуть проблемы с сдачей электронной отчетности и даже с вычетами по НДС. Именно поэтому в компании «Мое дело» есть специальный сервис «Проверка контрагентов который не ограничивается только получением обычной выписки из игры. К примеру, в данном сервисе вы сможете проверить, однодневка ваш потенциальный контрагент или нет, узнать количество компаний, в которых руководитель занимает должность генерального директора, и компаний, зарегистрированных по данному адресу, который является юридическим адресом этой компании, узнать информацию о том, участвовала ли фирма в судебных разбирательствах и в какой роли – истец, ответчик, третье лицо – а также ход дела и решение суда соответственно. Также вы сможете убедиться, что партнер не мошенник. Если компания, к примеру, заключает госконтракты, а эта информация видна в нашем сервисе, и эта компания исполняет свои обязательства, она уже благонадежная. Наш сервис проверит по базе ФНС учредителя или генерального директора, указанного в компании, и укажет именно тех, кто лишен прав заниматься руководящей должности, входить в совет директоров, осуществлять предпринимательскую деятельность. Это серьезно обезопасит вашу компанию. Вы сможете проверить статус компании на текущий момент, какой процесс в ней на данный момент проходит. То есть ликвидация, процесс банкротства или наличие у контрагентов счетов заблокированных налоговой. Например, вступление в банкротство, это тоже не всегда означает, что компания скоро будет ликвидирована. Но это может говорить о таких серьезных фактах, как финансовые трудности да, и возможность срыв сделок с данной компанией. Ну, я немного ушла от темы, давай продолжим с тобой. Хотелось бы уточнить такой момент. Вот, к примеру, в покупателях мы более-менее уверены. У нас специфическое производство, и, к примеру, такая деталь, которую очень сложно изготавливать на рынке, качественные срок, и мы такие одни, скажем так. Вот чего опасаться нам конкретно в таком случае? Ну, узнать о недостоверности адреса может, например, банк. Это достаточный повод, чтобы приостановить операции по счету и даже расторгнуть договор банковского обслуживания с компанией. При необходимости внести изменения в игру о смене директора, составе участников, открытии филиала, это сделать вряд ли получится. Сначала необходимо будет исправить ситуацию с недостоверностью. Или же контрагент понесет убытки из-за обвинения его в непроявлении должной осмотрительности при сотрудничестве с недостоверной компанией. Если в договоре есть налоговая оговорка, виновника могут обязать возместить контрагента убытки. Кроме того, при наличии черной метки о недостоверности руководитель и участники с долей в уставном капитале от 50% не смогут руководить и участвовать в других юрлицах и создавать новые. Плюс к этому руководители могут наложить штраф. Действительно, последствия могут быть серьезными. Поэтому, я думаю, самое время обсудить, а что же может стать поводом для такой отметки о недостоверности в игре? Ну. Поводов может быть несколько. К примеру, массовый адрес регистрации. Хорошо, Оль, а вот недостоверность адреса у нас важна только для юридических лиц? Да, у индивидуальных предпринимателей такой проблемы не бывает. А вот факт несоответствия зарегистрированного в игру адреса, какое ведомство устанавливает? Данный факт устанавливается налоговой инспекции. Оль, а давай еще обсудим, какие ситуации могут стать основанием для проверки, вот, к примеру, адрес именно. Ну, предположим, вы планируете регистрацию изменений в игре, но не все с ним согласны. К примеру, соучредитель передумал выходить из состава общества, закон разрешает ему письменно выражать свое несогласие с происходящим. Этот гражданин направляет заявление в налоговую, и инспекция начинает проверку информации об, об организации. В другой случай. Налоговая инспекция самостоятельно устанавливает несоответствие сведений которые организация подавала при регистрации, тем сведениями, которыми располагает сама налоговая. Ну, например, отправленные документы возвращаются инспекторам с отметкой «адресат выбыл» или «возврат по истечению срока хранения». Это дает повод утверждать, что в реестре указан неверный адрес. Кроме того, инспекторам могут поступить документы о том, что фирма указала массовый адрес, адрес разрушенного объекта недвижимости или вовсе адрес, который заведомо не может свободно использоваться для связи с организацией. Ну, например, это адрес, по которому размещены органы государственной власти, воинские части и тому подобное. Хорошо, А адрес регистрации проверяет в рамках выездной проверки? Да, особенно если до окончания выездной проверки вы, не подадите, вы подадите заявление на перерегистрацию по новому адресу. Также сразу отмечу, что к проверке достоверности сведений о фирме, в том числе достоверности адреса налоговая, приступит, если инспекторы узнают о подмочной репутации ее руководителя или учредителя. Ну, например, они подвергались административному взысканию, и срок его не истек. Или в их отношении уже устанавливался факт недостоверности сведений. Повышенное внимание инспекторов вызовет и процедура перерегистрации компании. Если в реорганизации участвуют два и более юрлица, или в организации, которая в результате изменений прекратит свою деятельность, не окончена выездная налоговая проверка. Хорошо, прямо скажем, поводов немало у нас. А вот как поступит инспекция, если посчитает, что адрес недостоверный? Она повестит об этом налогоплательщикам? Да, повестит. По закону инспекторы обязаны направить в организацию уведомления и в течение 30 календарных дней ждать, когда информацию исправят или, или подтвердят, что она верна. Этот порядок установлен законом, получит такое уведомление директор и учредители. Ну вот прошло 30 дней, допустим, ответ инспектора не получили, что же будет дальше? А дальше начнутся более глобальные проблемы, потому не советую игнорировать такое сообщение. Прежде всего, директора могут оштрафовать на 10 тысяч для первого раза, а за повторное нарушение дисквалифицировать на год. Также через 30 дней после уведомления инспекторы внесут отметку о недостоверности в реестр. В разделе «Дополнительные сведения» и «Выписки» появится запись сведения недостоверной, а через 6 месяцев компанию попросту ликвидируют. Теперь для этого инспекторам не нужно даже обращаться в суд. Понятно. Игнорировать нельзя. А как правильно действовать? Ну, Во-первых, учитывать те факторы риска, которые мы сегодня обсудили. Во-вторых, в течение 30 дней после получения письма представьте налоговой инспекции договор аренды, гарантийное письмо с подтверждением собственника о том, что общество действительно находится по этому адресу, копию свидетельства о праве собственности или копию выписки из реестра недвижимости, следите за точностью номера офиса. Если нужно его уточнить, подайте дополнительно заполненную форму. Дополнительно можно представить любые другие подтверждения, копию платежных поручений об оплате аренды, фотографии вывески на входе, фотографии самого офиса. То есть подойдут все возможные доказательства, которые подтвердят нахождение организации по этому адресу. В-третьих, контролируйте ситуацию. Установите за правило раз в месяц, например, скачивать электронную выписку и проверять указанную в ней информацию. Все это позволит избежать негативных последствий, которые я озвучила ранее. Оля, давай вернемся к вопросу массовости адреса. Вот там какой критерий массовости по факту? Это 100, 200 компаний, более-менее? это? К сожалению, порог массовости значительно ниже. Достаточно буквально пяти организаций по одному адресу, чтобы компанию, ну, так скажем, взяли на карандаш. Хорошо, а если все официально, в бизнес-центре огромный зал, в нем расставлены столы с табличками, к примеру, да? на которых указано название компании арендаторов наличие все договора и акты, что в этом случае будет? Формальная сторона вопроса, как говорится, еще не вся жизнь. У инспекторов есть глаза и уши, и решения они будут принимать по совокупности обстоятельств. Даже полный комплект документов может не увидеть контролеров, если на 10 рабочих мест в зале бизнес-центра зарегистрировано 100 юрлиц. И по договорам на каждую организацию приходится пара часов аренды в неделю. А какие еще могут быть ляпы с адресами? Ну, думаю, приведу случай из практики. Правда, было это лет 10 назад пытливый молодой бухгалтер принятый на работу в организацию заинтересовался почему адрес регистрации не совпадает с адресом производства руководитель только пожал плечами он поручал регистрацию юридической компании и не особо в этом никал ну не до того был наш коллега отправился посмотреть где же формально находится компания и вовсе не нашел такого здания как удалось использовать такой адрес для регистрации, честно говоря, остается загадкой. Ну, сейчас, я думаю, такая ситуация вряд ли возможна, ведь классификаторы адресов сейчас не обойти. Да, Лен, верно. Современный вариант такой ситуации – это регистрация в заброшенном, разрушенном здании. Естественно, это легко проверить. А чем же закончилась история с отсутствием здания? Ну, закончилась она в целом неплохо, бухгалтеру удалось убедить директора, что проще и безопаснее внести изменения в реестр и указать реальный адрес компании, не дожидаясь, пока у инспекторов возникнут вопросы. Хорошо, вот пока ты рассказывала эту историю, у меня возник новый вопрос, а с чего вдруг налоговая инспекция пойдет проверять адреса, считать столы в бизнес-центрах и прочее? У нее, думаю, для этого дела хватает, здесь какой-то особый повод нужен. Ну, ты знаешь, Лен, как раз совсем не вдруг. Существуют факторы, которые заставят инспекторов обратить внимание на компанию. Если некое заинтересованное лицо подаст в ФНС заявление о недостоверности сведений, включенных в реестр, налоговая начнет проверку. Любая информация о несоответствии сведений, заявленных организаций, имеющихся в ФНС, которая станет известной инспектор, тоже приведет к проверке. При этом есть также случаи, когда налоговая имеет полное право ничего не проверять, а сразу после получения сигнала вносить в ЕГРЮЛ отметку недостоверности. Оля, ну тогда у меня к тебе такой вопрос. А когда такое возможно? Ну, к примеру, бывший руководитель организации сообщает, что в ЕГРЮЛ указаны недостоверные сведения о нем. В этом случае он уже не признается заинтересованным лицом, и налоговая, без проведения проверки, внесет в реестр отметку о наличии недостоверных сведений. Правомочность этих действий инспекторов подтверждается судебной практика. Получается, у нас возникает тогда два варианта. Или кто-то настучал, или инспекторы узнали о чем-то сами. Значит, организации сложно как-то контролировать эти риски и влиять на них. К сожалению, этими двумя поводами для проверки ограничиться не получится. Предположим, организации нужно внести изменения в состав участников. Она подает соответствующую информацию инспектору. Когда в этом случае можно попасть под проверку? Проверка может быть назначена, если заинтересованное лицо, например, один из участников, направит в инспекцию заявление о несогласии с предстоящими изменениями. Звучит настораживающе. Что-то не понравилось, могу написать, инициировать проверку. Так и счеты можно сводить, я думаю. Ну, вряд ли это можно назвать сведением счетов. Возражения не могут быть голословными. Заинтересованное лицо обязательно должно указать обстоятельства, на которых основано его возражение, и приложить подтверждающие документы. Ясно. А какие еще поводы возможны? Второй повод мы тоже упоминали уже, несоответствие сведений в документах, подготовленных организацией, сведениям из документов ФНС. А дальше, внимание, все, что я перечислю сейчас, компании вполне могут проверять и контролировать до обращения в инспекцию. Некоторые из них я перечисляла ранее, но дополнительно повторю их сейчас. Проверка может быть назначена, если адрес организации является адресом пяти и более компаний. Если находящийся по такому адресу объект недвижимости разрушен. Если адрес заведомо не может свободно использоваться для связи с организацией. Когда адрес, по которому размещены органы государственной власти, воинские части. Если адрес является адресом, в отношении которого в налоговой имеется возражение относительно предстоящего внесения изменений в ЕГРЮ, ну, от, стоп, от собственника помещения или другого лица. Если в ЕГРЮ сведения об этом адресе организации влечет изменение местонахождения компании, по которой не окончена выездная налоговая проверка. Про риски, связанные с недостоверностью адреса, мы с тобой рассказали. А какие еще причины могут стать основанием для внесения записи о недостоверности в игру? Информация о руководителе. Тут возможно несколько вариантов. Директор может быть номинальным и числится руководителем в нескольких организациях одновременно. Ну, такой вариант массовый директор. Это повод для инспекторов проверить, действительно ли руководит тот, кто заявлен. Кстати, если руководство организации передано управляющей компанией, которая действует в этом качестве еще более 20 юрлиц, это тоже повод проверить организацию. Также проверку могут назначить, если предполагается включить сведения о лице в качестве руководителя или участника, если о нем уже вносилась запись о недостоверности сведений или не истек срок его административного наказания. Оля, а как там можно проверить этот момент? Можно. В официальных реестрах можно найти нужную информацию. Например, на сайте налоговой, либо воспользоваться специальным сервисом, который предлагает кстати, компания «Мое дело». Ну, в частности, проверить реестр дисквалифицированных лиц, реестр, который дает информацию о руководителях и участниках, которые зарегистрированы в нескольких организациях. Сервис поиска лиц, на которых наложено ограничение по участию в компании. Реестр адресов, которые указаны при регистрации несколькими юридическими лицами. То есть и адреса можно проверить заранее? И можно, и нужно. Хорошо. А адрес, руководитель? Эти моменты мы с тобой рассмотрели. Кто или что еще может спровоцировать появление отметки недостоверности в игре? Процесс реорганизации, если в нем участвуют две и более организации, либо в результате реорганизации прекратит свою деятельность компания, в отношении которой не окончена выездная налоговая проверка. Хорошо, Оль, вот на основании ранее указанной тобой, скажем так, информации, да, у меня возник еще один такой хитрый вопрос. Получается, что если компания вовремя не примет меры, ее могут ликвидировать из-за такой записи о недостоверности. И тогда получается, если у организации есть долги, ей просто удобно таким путем ликвидироваться. Как бы нет организации, нет долгов. Или все-таки не все так просто? Нет, это было бы слишком просто. На самом деле, конечно, это совершенно не так. В данном случае пострадают интересы бюджета и контрагента. Поэтому, конечно, компанию с долгами исключать не будут. Долги придется отдавать. А руководители рискуют получить штраф в размере 10 тысяч рублей для первого раза, а за повторное нарушение дисквалификацию на год. Думаю, все наши зрители прочувствовали тут серьезность ситуации. Какие рекомендации ты можешь дать, чтобы предотвратить появление такой записи о недостоверности? И как действовать, если она уже есть? Ну, Во-первых, возьмите себе за правило регулярно проверять, какие именно сведения указаны о вашей компании в реестре. Не ленитесь заглядывать в выписки контрагента. Если обнаружите записи о недостоверности сведений, сообщите им. Если договор с таким контрагентом уже действует, возьмите ситуацию на контроль. Если запись о недостоверности относится к потенциальному партнеру, приостановите подписание договора. Пользуйтесь специальными сервисами по проверке, по проверке контрагента. В том числе Мое дело может предложить свой продукт. Используйте возможности коммерческих ресурсов, проверяйте адреса людей, компаний. если получили запрос от инспекции, не игнорируйте его, отвечайте. А если запись уже есть ну, в этом случае как можно скорее начните действовать. если недостоверен адрес, предоставьте доказательства обратно договор аренды, фотографии вывески, действующие договоры с указанием этого адреса, на который приходит корреспонденция. Если компания не находится по юридическому адресу, внесите в ЕГРЮ фактический адрес. Если инспекторы в ходе проверки не нашли компанию в бизнес-центре, конкретизируйте адрес, укажите номер офиса. Если обнаружено ограничение, наложенное на директора, проведите собрание участников и назначите того, кто сможет руководить. Да, думаю, разумнее все-таки сделать акцент на профилактике. Ты же со мной согласишься, Оля? Да, конечно, это самое разумное. Проверяйте себя и проверяйте других. Оля, благодарю тебя за такой подробный рассказ. Лично мне было сегодня очень интересно пообщаться. Думаю, наши зрители тоже не останутся равнодушными к данной теме. И самое главное, надеюсь, наши зрители, вы воспользуетесь советами ведущего эксперта компании «Мое дело» Гладковой Ольги. Поэтому, если вам нравится наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы на озвученную тему, либо у вас есть своя, скажем так, экзотическая ситуация на этот случай, пишите в комментариях, мы будем рады получиться. Получить такую обратную связь, дорогие коллеги, удачного вам ведения бизнеса и до новых встреч.